российский автопром на минувшей неделе оживился. АвтоВАЗ расширяет линейку антисанкционных «Грант» и запустил вторую линию конвейеров в Тольятти, чтобы дать рынку обе «Нивы». Завод «Москвич» готовится возобновить производство машин. С подачи КАМАЗа машинокомплекты оперативно подбросит китайская компания «Джак». «Аурус» витает в высоких технологиях. Представлен электрический мотоцикл «Мерлон» и рассекречены характеристики водородного «Сената». Тем временем грузовой мир обсуждал перспективы калужского завода Volvo и импортозаместительные идеи БЕЛАЗа. Драйв без динамики. Так можно описать возвращение седана Lada Grant Drive Active, который начали отгружать дилерам почти сразу после начала поставок антисанкционной гранты Classic. Напомним, что изначально версия Drive Active, разработанная подразделением Vada Sport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 Зато продавать дефорсированные автомобили планируют по 800 тысяч рублей. В оснащении входят электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, обогреваемые зеркала, аудиоподготовка, бортовой компьютер и центральный замок. Любопытно, что о спортивной версии доступен кондиционер. Как говорят заводчане, это остатки старых запасов. Для обычной гранты заказать кондишен нельзя. Эта опция появится не раньше августа.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 то есть обойдутся без антиблокировочной системы и подушек безопасности, а их моторы получат максимально простые блоки управления, с которыми машины смогут отвечать только эко Евро-2. Планы по выпуску грандиозны — только трех дверок планируется выпускать минимум по 200 штук в день, а в августе с приходом тревела объем наверняка удастся удвоить. Кроме того, в последний месяц лета автоваз готовится возобновить производство Ларгуса. С ним проблем сейчас больше всего так как фургоны и универсалы построены на Логановской платформе. Бросая московский завод, где выпускали Дастеры, Арканы и Каптюры, компания Renault ожидаемо не сохранила ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих. Об этом сообщает столичная мэрия, вдобавок уточняя. Зато остались долги по зарплате. 691 миллион рублей их правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником завода, который теперь именуется Москвич. В итоге, чтобы восстановить производство, властям пришлось найти партнера. Им выступит КамАЗ, о чем гендиректор автогиганта Сергей Кагогин и московский мэр Сергей Собянин подписали соответствующее соглашение. По плану, Камаз поможет москвичу разработать собственную уникальную платформу и организовать производство ключевых компонентов, а до тех пор наладить поставки машинокомплектов для крупной узловой сборки из дружественных стран. На презентации показали изображение четырех кроссоверов и одного седана. В них легко узнаются автомобили Джак, бензиновые электрические паркетники S4, более крупные S7 и Сихол X6, а также седан Сихол А5. Однако пресс-служба Камаза уже постфактум прислала опровержение. Представленные на церемонии визуализированные образы автомобилей не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на Москвиче. Как бы то ни было, до конца года завод собирается произвести около 600 Москвичей, из которых треть это электромобили. В 2023 году объем выпуска должен достичь 50 тысяч машин, а еще через год целых 100 тысяч. В 2025 году планируется перейти от сборки машинокомплектов к сварке и окраске кузовов. С сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич». Работа непростая, сложная, огромное количество вызовов логистических, технологических, финансовых и так далее. Но я вам обещаю, что мы сделаем все, чтобы завод работал Коллектив был сохранен, но а граждане получили современный качественный автомобиль. Платформа электромобиля – это намек на Каму, которую Камаз разрабатывает с опорой на китайские компоненты. Похоже, что проект электрической легковушки теперь попросту объединят с проектом возрождения московского завода. Интересно, что от автомобильной прессы на церемонию не позвали, кажется, никого. Поэтому мы можем только гадать, будут ли москвичи перелицованными джаками, почему на церемонии показали именно такие изображения и примет ли рынок сразу десятки тысяч незнакомых моделей. Пресс-служба мэрии надеется, что со сбытом помогут службы такси и каршеринга, которые ежегодно закупают от 40 до 60 тысяч новых машин. Заметим, что соглашение между Москвой и КамАЗом подписывали без компании джак. И пресс-офис китайской марки не смог прокомментировать происходящее телеканалу «Автоплюс». По логике событий, если москвичами все таки станут автомобили «Джак», то продавать их параллельно под оригинальным брендом просто незачем. Международная промышленная выставка «Иннопром», куда любят выбираться чиновники с самого высокого ранга, порадовала экспозиции Федерального института НАМИ, который показал в Екатеринбурге несколько новинок под маркой «Аурус». Ведь именно нами является разработчиком техники для первой российской люксовой марки. Итак, премьера номер один – мотоцикл «Мерлон». Слово «мерлон» означает зубец стены, например, кремлевской. И это название выглядит вполне изящным, поскольку легковушки марки Аурус названы в честь башен Московского Кремля. Тяжелый электрический мотоцикл оснащен 200-сильным мотором. При разгоне до сотни новинка уверенно выезжает из четырех секунд а ее максимальная скорость составляет 200 км в час. Запасы электричества должно хватать на 200 км пути. Производство мерлонов должно начаться до конца этого года, но первыми получателями будут не частные заказчики, а гаражи ФСО и МВД. Другая новинка внешне не отличается от серийного седана «Сенат». Но по факту перед нами совершенно другая машина. Ведь вместо двигателя внутреннего сгорания белый выставочный «Аурус» оборудован топливными элементами. В прошлом году аналогичный экземпляр демонстрировали на открытии завода «Ауруса» в Елабуге. Но тогда автомобиль просто приехал и уехал, а сейчас готовы несколько опытных образцов и объявлены подробные характеристики. Итак, топливные элементы, потребляя водород, вырабатывают электроэнергию, которая, в свою очередь, питает электромоторы и аккумулятор. 8 килограммов водорода хватает, чтобы преодолеть до 600 километров. Правда, емкости для хранения топлива пришлось рассовать по всему кузову. При этом в разгоне до сотни водородный седан оказался на две секунды шустрее бензинового собрата. Разработчики проекта не скрывают, что рыночные перспективы водородного «Ауруса» по-прежнему туманны. Сейчас производятся только демонстрационные образцы для изучения самой технологии. А о серийном выпуске речи не идет вообще. На самом деле, от NAMI сейчас больше ждут не электромотоциклов и водородомобилей а более массовых моделей — седанов или кроссоверов, которые могли бы освоить российские автозаводы, брошенные западными партнерами, Но, видимо, пока что показать нечего. Тем временем производители иномарок, за исключением тульского завода Хавейл, продолжают простаивать. Особенно сильно кризис ударил по автомобильному кластеру Калужской области. По данным губернатора региона, в простое сейчас находится около 8 тысяч человек.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 Но бросить их нельзя, ведь столь резкий разрыв отношений чревят полной потери активов. И вернуться обратно, когда санкционная удавка ослабнет, будет трудно. А пока нишу того же Volvo пытаются закрыть китайские и белорусские производители. В последнее время благополучие марки «БелАЗ» зиждилось на двух китах, имя которым МТУ и Камминс. Этими 12- и 16-цилиндровыми дизелями оснащались почти все тяжелые модели. В том числе и самые востребованные. Самосвалы серии 7513 13 грузоподъемностью 130 тонн. Но прошлым летом ситуация изменилась. Из-за санкций белорусский производитель сверхтяжелого Комтранса не может закупать иностранные двигатели. Их Жодина начали спешно искать замену импортным агрегатам мощностью более полутора тысяч лошадиных сил. И нашли.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 Гибрид обещает экономить топливо и траты на техобслуживание. Ведь при спуске водителю вообще не нужно использовать штатные тормоза, что позволяет сберечь детали тормозной и гидравлической системы. Поэтому сейчас БелАЗ работает над аналогичными машинами других классов — грузоподъемностью 90 и 220 тонн. Все они получат электрическую начинку, собранную из российских и белорусских компонентов. Отметим, что из-за санкций «БелАЗ» рассматривает все возможные варианты, а не только гибридные. Например, «Гиганты» грузоподъемностью 240 тонн примерили перспективный тяжелый дизель уральского дизельмоторного завода. Этот агрегат помогла создать немецкая инжиниринговая фирма FEV. На выходе получился 70-литровый V12 отдачей около половиной тысяч сил, который помимо прочего, также начали ставить на подводные лодки. Вообще, с 80-х годов и вплоть до 2007-го. БелАЗ уже применял двигатели у UDMZ. Правда, то были куда более архаичные конструкции. Поэтому для моделей среднего класса решили попробовать китайский Vechai. Это 40-литровый тысячесильный мотор, который неплохо подошел 90-тонным БелАЗам семейства 7558. А вообще, карьерная техника с китайскими агрегатами в гамме белорусской марки числится вот уже два года. У БелАЗа есть и 130-тонная модель 7513D с 50-литровым 16-цилиндровым дизелем. И еще более крупный 220-тонный самосвал 7530G с огромным 12-цилиндровым двигателем объемом 66 литров и мощностью 2335 лошадиных сил. В свою очередь, компания «Калужский двигатель» предлагала белорусам применять не поршневой, а газотурбинный мотор.